Здравствуйте, меня зовут Сергей Борисович, мне уже 62 года, но самое интересное заключается в том, что я совершенно здоров. А это моя жена Алис, ей 38, а это наши дети, которые тоже совершенно здоровы. Вот они в лесу, осваивают дыхательную практику. А вы хотите дожить до 60 лет и в 60 лет ни в чем себе не отказывать? Тогда приходите в сибирское здоровье и все ваши мечты исполнятся.